Добрый, добрый, добрый, добрый вечер всем! Пока вы подтягиваетесь, я включу еще на Фейсбуке. Давно у нас не было прямых эфиров. Да, добрый вечер! Собираемся! Сегодня у нас очень интересные темы. Я обещаю постараться поменьше говорить о коронавирусе потому что если честно тема это уже сидит вот здесь если вы согласны поставьте плюсики и еще такой вопрос пока мы собираемся единички поставьте те кто со мной не знаком и поставьте двоечку те кто меня знает те кто меня читает часто те, кто был, возможно, у меня в работе, на консультациях или на обучении, на каких-то вебинарах, мне тоже хотелось бы это знать. И напишите по десятибальной шкале, как у вас в целом настроение. Не спрашиваю, не загадываю надолго, но на сегодняшний день единичка. Валя, привет! Привет! Ой, мне бы главное, чтобы у меня здесь ничего не упало, потому что, так как эфиров давно не было, практика немножечко утеряна, и целая проблема была здесь все гармонично расставить. Самое главное, чтобы ничего не упало, не сдвигалось и так далее. Приветствую всех тех, кто к нам присоединяется. Так прямой эфир. Вроде бы Facebook мне показывает, я просто не уверена, что у меня хватит места в телефоне, чтобы сохранить этот эфир. И, собственно, про батарейку я, конечно, вооружилась. Так, а где у меня здесь чат? Копировать. Чат. Угу. Контакты, поиск группу боже как я давно не проводила трансляций ладно тогда facebook переходите в инстаграм не знаю как вам оставить ссылку Харева нижнее подчеркивание графолог мы сегодня там и отвечать на комментарии я тоже буду конкретно там ну а мы с вами, я думаю, будем начинать. В любом случае останется запись, по крайней мере, на сутки в Инстаграме. Я надеюсь, что с этим у нас все будет в порядке. Мы сегодня с вами говорим вообще в целом о почерке, об отражении психологических проблем, при письме нашего состояния того, что мы можем увидеть, как мы можем увидеть, как мы можем обратить свое собственное внимание на наше конкретное состояние, потому что первым нам в любом случае еще до того, как вынесен диагноз, официальный либо не диагноз, тем не менее, первым обо всем нам свидетельствует почерк. Это важно знать, это важно понимать. Поэтому мы с вами поговорим об этих признаках тоже более конкретно. Поговорим с вами также о пяти стадии утраты в контексте свободы. Что вообще в целом с этим делать? Если ваша жизнь, вы видите, что она буквально утекает из ваших рук, из ваших пальцев, или вот, например, в данный момент, я знаю, что тяжелая ситуация у многих с работой, потому что вроде как бы и обещают, но платить не с чем, поэтому, к сожалению, будет большое число увольнений и так далее. Ну и, конечно же, составим с вами маленький прогноз на будущее. Надеюсь, что это будет приятный прогноз, не относитесь к нему очень серьезно, мы не будем делать его по почерку, потому что мы, как графологи, мы не прогнозируем. Я могу вам сказать примерно, что, что будет, если вы не исправите свою ситуацию, например, в жизни, например, с вашим психологическим состоянием, либо вы продолжите, работать не по своему предназначению и так далее. Вот тогда мы можем посмотреть, к чему это может привести, но это не конкретный прогноз, что там, 25 декабря 2015 года будет конкретно это, это, это. Потому что графология не занимается прогнозированием, графология не занимается гаданием и всякими такими вещами. Еще раз те, кто присоединяется, я... Вас приветствую. Ставьте единичку, если вы со мной не знакомы, ставьте двоечку, если вы уже были на каких-то моих программах, вебинарах, обучениях, на консультациях и так далее и тому подобное. Что еще? Что еще мы не можем определить по почерку? Как вы думаете? У меня была где-то в стойках... Я отвечала на этот вопрос. Пишите, кстати, ваши вопросы. Пишите в директ, пишите в сторис, когда выходит там красная. Задать вопрос. Задавайте ваши вопросы. Я обязательно на них буду отвечать в сторис. Сегодня тоже. Готова отвечать даже на вопрос, почему я пишу буковку «т» то вот так, то с черточкой, то с палочкой, то а, еще как угодно. И что бы это могло значить? На самом деле все намного глубже. А что еще не может графолог, как вы думаете? напишите пожалуйста в чате кстати там есть такой треугольничек если вы на него нажмете вы можете поделиться этой трансляцией с вашими друзьями с вашими контактами мне будет очень приятно если они тоже смогут к нам сегодня присоединиться итак еще по почерку мы с вами не можем определить пол и возраст писавшего Вот многие начинающие начинают а именно с этого сейчас я угадаю полый возраст. Первое, графолог не угадывает. Графолог анализирует огромное количество различных признаков почерки. И смотрит эту картину уже в комплексе. Потому что графология основывается на гештальте. И мы здесь смотрим целостную картину или структуру. И недавно мне попался почерк человека с раковым заболеванием. Естественно, заболевания в почерке тоже можно видеть. И мне стало интересно, как ведет себя штрих. Я, естественно, это, эти вещи уже смотрятся при большом увеличении, где-то даже под микроскопом. И я стала смотреть, и когда он меня спрашивал, ну, что там, а вот то, что буковку Т я пишу, то вот так, то вот так, это про это, и я говорю, нет, смотрим намного глубже. Поставьте плюсики у те, у кого есть рядом какие-либо записи, свои собственные от руки. Желательно, если они прописаны синей шариковой ручкой. Поставьте плюсики, если у вас есть возможность сейчас их взять, дотянуться до них, так скажем, и посмотреть. вот У меня, к сожалению, на блокноте стоит телефон, с которого я вещаю. Но что-то тут у меня есть. Проанализировать обиду. Вот это мои здесь какие-то семинарские даже записи. Вот возьмите сейчас, я не буду приближать здесь, важная лекция, важное занятие. Приблизьте сейчас к себе ваш текст, посмотрите поближе. Вот вы увидите такие бело-голубые переливы. Кто увидел, поставьте пятерочки в чат. Угу. Мне можно, кстати, помахать те, кто к нам присоединяется. Я очень люблю, когда те, кто приходит, даже если они опаздывают. Они здороваются. В общем, эти бело-голубые переливы у каждого, они свои. И э, это одна из наиболее важных глубинных э, частей, глубинных параметров. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Э, глубинных параметров нашего почерка. И это намного важнее. Наш штрих. Лена. Э, как правильно? Злена888. Приветствую вас тоже. Да, прошрет, да, это очень важный параметр. То есть почерк, он не двухмерный. Он имеет некое 3D измерение. То есть у него есть высота, ширина, и у него есть рельеф. И вот в этом рельефе содержится очень много информации, очень много глубинной информации о нашем либиде, либида о нашем внутреннем аспекте, да, движущем, аспекте, мотиваторе и так далее. То есть наша некая внутренняя энергия, а, наше здоровье, опять-таки. Вот те, кто со мной знаком, знают мою историю, кто не знаком, можете почитать у меня в профиле. У меня был отек мозга, и первым об этом свидетельствовал мой собственный почерк. Естественно, я увидела эти изменения и... Да нет, нет, нет, ну, с кем угодно, только не со мной. Да нет, нет, нет. Ну, именно так и есть. Поэтому и в этом контексте, и в других контекстах, безусловно, почерк, он будет вам сообщать намного больше. И абсолютно второстепенное значение имеет само написание букв. То есть мы это тоже рассматриваем в общем контексте. Итак... Как у вас вообще в целом настроение? Напишите, пожалуйста, в чат. Кто находит для себя пользу от того, что приходится находиться дома, или, возможно, вы продолжаете заниматься вашей работой? Или кто-то... Вот в фейсбуке у меня лента моя, они наоборот, они настолько... Трудяшки. Они привыкли много, долго, упорно работать, постоянно, чуть ли не сутками на работе. А Сейчас получили такую возможность, наконец-таки, выспаться, как вот мне в одном комментарии написали, за три года без отпуска. Так что а, среди моих знакомых есть те, кто действительно кайфует, оставаясь дома, как вообще в целом. У меня переменчиво, честно скажу. Вот а, Особенно стрессом для меня ст становится поход в магазин. А, и даже не сколько за себя, а сколько за окружающих людей, которые почему-то очень многие не хотят соблюдать правила. И я ловлю себя на том, что я буквально отпрыгиваю где-то в каких-то местах. Вот Если кому-то знакомо, то поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Вот, потому что это, конечно, мне кажется, это развивает социофобию. Так что будем лечиться с вами вместе после этого всего. Шучу, конечно. А, но, тем не менее. Настроение, как и погода, то солнце, то снег. Олесь, привет! Привет! Рада, что ты присоединилась. Итак, давайте с вами перейдем к пяти... Стадиям утраты. Что мы сейчас с вами теряем? Кто-то работу, кто-то свободу. Для меня, допустим, очень важный фактор. Пилатес тоже, мой любимый, прогулки. да Уже мы не можем многие вещи в том же самом контексте, в котором раньше позволяли себе позволить. Да? То есть нам приходится как-то встраиваться в эти новые обстоятельства. И вот насколько мне известно, сейчас повышаются... Запросы к психологам очень много. Если кому-то интересно, есть сейчас очень много бесплатных центров, которые помогают на телефоне, и вы можете найти. Я, к сожалению, ссылки вам дать не смогу, но в интернете... Вы можете найти, либо написать мне потом в директ, я вам тоже могу посоветовать да, какие-то из них, потому что запросы на психологическую помощь в связи с ситуацией, они сейчас возрастают и очень сильно возрастают, потому что люди очень многие находятся в состоянии тревожности, я сама... Периодически с этим работаю, потому что страх, он направлен на что-то одно, на что-то конкретное. То есть, например, там, на паука, не знаю, страх высоты, глубины и так далее. То есть это что-то конкретное, то, что мы с вами можем описать. А если мы говорим с вами о тревожности, то это состояние, которое не имеет под собой объекта. Что значит «не имеет»? Вы чувствуете, что что-то внутри не совсем так, но вы не понимаете, на что это направлено. Поэтому, когда я стала прорабатывать сама собой, я часто делаю такие вещи, задаю себе вопрос, а что конкретно я чувствую, да? что меня в чем-то может смущать а, или же наоборот, а, что, что происходит. То есть, это очень важно знать и понимать, в каком вы состоянии находитесь. А для этого, естественно, я задаю себе вот этот простой вопрос. И в тот момент я поняла, что я не могу ответить. У меня было и беспокойство, и это, и это, и это, и это. Эти чувства, они менялись, и каким-то общим словом я не совсем могла это описать. Потом, естественно, прорабатывая, начинаешь понимать, что это состояние тревожности. Мне помогает, ну это не совсем, наверное, арт-терапия, я ее слушаю. Но я не рисую, <с> я представляю у себя в голове то место вол волшебное и спокойное, о котором она говорит. У нее еще такой голос умиротворяющий, мне очень понравилось работать с ней, помогает телесной практике. А плюс очень важно понимать, что а, у нас есть три главных состояния «бей, беги, мри. И вот сейчас мы находимся, большинство из нас находится в состоянии «замри», то есть нас вынужденно как бы поместили в состояние «замри». Почему растет агрессия, в том числе и семейная, да? Потому что энергия, которая раньше расходовалась, она теперь расходуется именно в этом состоянии, потому что «бей» и «беги» оно никуда не делось. То есть вымещение «бей» это происходит через агрессию, отсюда скандалы, да? Отсюда все вот эти вещи, которые происходят. Дальше, что еще очень важно, да, дыхательные практики хорошо работают, телесные практики, очень хорошо работает графотерапия. Вот те, кто приходит ко мне на консультации, те, кто приходит ко мне, например, в индивидуальную работу, неважно, работаем ли мы над почерком или мы корректируем с ними подпись, например, да. Если я вижу, что человеку необходимо, то я делаю для него специальные прописи, потому что для каждого эти прописи свои, и важен каждый нюанс. Здесь через изменение почерка или подписи мы с вами формируем новые нейронные связи в нашем головном мозге. Соответственно, мы получаем новую программу, новую программу действий, получается изменение. То есть примерно, если совсем кратко описывать, это работает вот примерно именно так. Так, Итак, пять стадий. Самое интересное, что говоря об этих пяти стадиях, то есть утрата. Кто-то что-то уже потерял? Такой жутко глупый вопрос, наверное. Как вы себя чувствуете вообще в домашних условиях, в условиях самоизоляции? Вот ваше психологическое состояние на данный момент и вот эти стадии, о которых я сейчас расскажу, безусловно, вам нужно будет отслеживать для самих себя, на какой конкретно вы находитесь чтобы понимать, потому что все эти пять стадий вам придется пройти. Хотите вы этого или нет, по длительности у каждого будет свой период времени. То есть здесь нет какого-то четкого времени, например, вот 45 минут длится занятия в школе у учеников. Здесь такого нет. То есть кто-то быстрее пройдет, кто-то медленнее, стадии могут меняться местами, но вам важно понимать, что убежать от них не получится, и в любом случае каждую из них вам нужно будет постепенно проходить. Итак, первый этап, как вы думаете, что это? Я вешала, кстати, тоже вывешивала в стойках. Почитайте там, где длительные сторис, не знаю, как правильно они называются, актуальные, да, по-моему. Вот там вот в где написано «Обратная связь», там есть также вопросы, ответы на вопросы. И первая стадия – это отрицание. Что происходит при этой стадии? То есть отрицание и шок. Да нет, да не может быть. да нас всех выпустят через неделю. Да, все это бред собачий. А никакого коронавируса не существует. Это все не страшнее гриппа. Это все вот нам бушельют. льют. Я себя вспоминаю в этой стадии. Очень прекрасно помню. У кого было такое, поставьте плюсики. даже интересно я, я думаю многие уже прошли через это до тех пор пока мне моя бывшая одноклассница которая сейчас живет в италии она не прислала сообщение ну, мы с ней были вконтакте, на самом деле у нас в этом году должна была быть встреча одноклассников 20 лет как мы закончили школу и туда как раз плюсики да да лена да. и у меня тоже это было и очень интересно наблюдать вообще в целом за собой, за своими эмоциями, что с тобой конкретно происходит. Мне это очень сильно помогает, потому что если ты находишься вот в этом непонятном состоянии, то ты не можешь особо понимать, а что с этим делать, как с этим вообще в целом дальше быть, да? В общем, да, моя бывшая одноклассница из Италии, она написала, она говорит, ну, мы, мы, мы тоже там смеялись <смех> и над этим коронавирусом, и над теми, кто побежал в магазины закупаться. И я сейчас, говорит, они над нами смеются, когда мы в четырехчасовой очереди. У нас тогда еще о карантине вообще никто ничего не говорил, но почему-то было уже понятно, эта информация, она будто бы висела в воздухе, и конкретно ее сообщение заставило меня задуматься что все намного серьезнее, чем мне представлялось. На самом деле я поменяла свое отношение, несмотря на то, что из разных каких-то источников тоже приходила информация о том, что да, действительно это серьезно. Тем не менее, вот почему-то именно это состояние заставило задуматься. То есть, да, первая реакция, нет, не может быть. Или когда ко мне, например, на консультацию приходят, если у человека есть какой-то свой сформированный образ о себе, и он не является им, но очень хочет ему соответствовать, когда ты ему говоришь, что это вот так, вот так, вот так, бывают шоковые реакции, что да нет, это не про меня, я умничка, красавица. Но есть те люди, которые не готовы воспринимать информацию. То есть вот это вот как раз первая стадия. Многие могут не понимать, что у них есть проблема. Ну, я не бегу, я не, причиня, не догоняю, не причиняю добро ни в коем случае. Да? Следующий этап – это злость. Можем назвать еще гневом. Что это происходит? То есть, когда мы понимаем, что мы уже не можем это отрицать, мы начинаем злиться на себя, что мы там что-то не предусмотрели, что чего-то не сделали, на какую-то а, вот, ситуацию, которая к этому привела. вот То, что а, спровоцировало, ну, вот какой-то вот такой вещь. А, мы можем ругаться. Ну, вот злость идет, что вот такая, такая ярость. да. Потом а, следующий этап. Какой? Это торг. То есть мы пытаемся договориться, мы уже прозлились с вами, и мы ищем способы, как бы нам а, эту штуку обойти. И мы начинаем какие-то варианты. А если вот так? А если вот это да? а Если, допустим, я сделаю вот то-то, вот то-то, то-то, ну, может быть, ну, да, оно вот закончится, успокоится и так далее. Да? А Четвертый этап. Самое, наверное, сложное – это депрессия. Депрессивное состояние может длиться очень долго. И на самом деле стадии у всех тоже разные. Где-то требуется уже медикаментозная помощь, где-то, в принципе, через какое-то время человек проживает эту ситуацию, она проходит. Но в целом при депрессии идут изменения в головном мозге нейро не помню, как точно называется. В общем, там даже на МРТ показываются эти изменения, их видно. И депрессия – это не просто «ох, мне сегодня плохо, я сегодня, наверное, в таком в депрессивном состоянии». Это не про это. То есть депрессия, она может уже потом переходить в какие-то тяжелые состояния, в клинические состояния. Да? Вот, поэтому здесь, конечно же, медикаментозно рекомендуют эти проблемы решать кто решает врач-психотерапевт они могут выписывать рецепты рецепты в случае необходимости ну, в моем случае невролог не может выписать так что пользуясь случаем как говорится но тем не менее да и последний этап этап смирения то есть когда мы уже понимаем, мы уже прошли все эти этапы, и мы понимаем, что в принципе мы уже мы не можем повлиять на эту ситуацию, и мы уже начинаем ее принимать. Ну, значит, оно вот так. Будем пробовать жить вот как-то без сопротивления уже. То есть мы уже более-менее спокойно. К этому относимся. Ну, например, то же самое в отношениях, например, да, женско-мужских, то же самое происходит при расставании, да, все вот эти этапы и потом уже принятие, что ну да, вот такая ситуация там и так далее. Вот эти все стадии относятся также и к той ситуации, которая сейчас происходит, если особенно для вас да, вы можете, это может быть как к тому стилю жизни, к которому вы привыкли, да, вы привыкли совершенно спокойно, например, выйти и пойти туда, куда вам надо. Поехать на том, на чем вы хотите, не делать никакие дурацкие QR-коды. Потому что я, например, я не понимаю, как QR-код может меня а, спасти, от заражения коронавируса вот я не понимаю как он меня спасет почему я должна отчитываться куда я пошла и зачем я например знаю что в европе у них нет никаких qr-кодов они пишут бумагу своей рукой своей рукой ставят подпись куда они пошли на случай если их остановят на этом все то есть, какой-то электронный концлагерь получается. Я еще, наверное, я спустилась на стадию гнева. Вот каждый раз, когда... Да, я понимаю, это надо, но как-то перебор, мне кажется. Вот если есть со мной согласные, напишите в чате. Следующее, что еще хотелось бы сказать в целом. Как проявляются наши психологические состояния? Почерк – это не просто характер. Начнем с этого. Да? Я в целом работаю с предназначением. Я беру в работу где-то лет от 15-16, потому что у детских почерков там своя специфика, там свои стадии развития. И это немножко о другом, то есть то же самое, как педиатр, да, он работает с детьми, а врач-терапевт, он работает уже со взрослыми. Вот я работаю со взрослыми, максимум подростки. И что получается, потому что там еще рука, она в принципе, она не совсем зрелая. То есть и в основном проблема с подростками, знаете, какая? Потому что родители, заботясь о них, отправляют своих детей-подростков, например, когда ищут вуз, куда поступать, когда решают. Это очень важный, действительно, жизненный вопрос. И хотят помочь, и часто от чистого сердца, да, чтобы не было такого, что вот я за него решил. Да. Часто, да, действительно хотят из тех особенностей, личности подобрать правильный институт, университет для дальнейшего будущего. Но здесь есть одна проблема, потому что если сам подросток не готов к такой консультации, и он пойдет чисто потому, что, ну, чтобы мама отстала, поверьте, пользы не будет. Поэтому я первым делом спрашиваю всегда, а знает ли ваш сын или ваша дочь а, о том что вы хотите заказать такую консультацию да он сам хочет это его желание или это ваше желание потому что это очень важный аспект угу. а, вообще в целом кто приходит для чего приходит на консультацию за предназначение вообще я Понимаю такую вещь, что немногие знают вообще, кто такой графолог, <смех> для чего он нужен. У меня в профиле вы можете найти пост «Зачем вам графолог?». По-моему, он как-то так называется. «Почитайте». Потому что я не просто сижу и анализирую, там, почему вы пишете буковку «Т», а вот то с черточкой, то не с черточкой. Или там что вот скажет вот эта буковка обо мне. Ничего не скажет, потому что мы смотрим в комплексе. И это очень важно понимать. То есть огромное количество параметров складывается между собой для того, чтобы вы могли найти ответ на свой вопрос в целом. Да? Зачем вам вообще... В целом графолог может быть. Например, у вас есть профессия нужная, в принципе, востребованная, но почему-то возникают вот эти сомнения, в целом, ваша ли она, ваша ли эта профессия. То ли направление вы выбрали, да? В том ли направлении я двигаюсь? А может быть, вот то, чем я занимаюсь, это... Ну, Совершенно не то, не моё. Угу. У кого такое есть? У кого такое было? Или, например, вы испытываете какое-то постоянное ощущение неудовлетворенности внутри. Вот той ситуации в жизни, текущей. И вроде бы и все и не так. И вот двигаться вот туда надо. Да? И, и думаете, что это состояние пройдет само. Но оно почему-то только начинает усиливаться. И вот этот червячок, который сидит внутри сидит начинает ныть начинает что-то подкручивать что-то как-то да и не совсем комфортно становится и вот это ноющее состояние плюс еще накладывается все то что происходит сейчас безусловно потому что рынок профессий будет очень сильно меняться очень сильно будет меняться и скорее всего уйдут те профессии которые в принципе ну, ходили разговоры, что, скорее всего, они уйдут. Я думаю, вот сейчас они просто уже будут раньше перестраиваться. Сейчас переживаю такую ситуацию. Нужно что-то менять, ищу себя. Да, Лена, я правильно, да? Вы, вы же Лена, да? Нужно. И обязательно не надо откладывать, потому что, как показывает мой клиентский опыт, да, моя практика, как правило, думают, ну, оно само как-нибудь, что-нибудь. И на самом деле, если не начать ничего делать, оно само не уходит, она только начинает еще сильнее. Да, Лена, очень приятно. Да, да, поэтому, если что-то пробовали, мои пробуют много, вот, прежде чем прийти ко мне, как правило. Это, это, это хилинг, это какие-то курсы, тренинги, книжки, кто-то астрологов пробует, кто-то пробует пойти таким более проверенным путем, приходит на профориентацию. Был у меня молодой человек один на вебинаре, который сказал, что он прошел 20 тестов на профориентацию. 20. Я не совсем понимаю, зачем. Для меня тесты, в том числе психологические, в них недостаточно валидности. То есть процентов 75, то, что там, да, их можно как вспомогательный инструмент. Вот графологическая методика, у нее процент валидности намного больше. У меня на сайте есть информация. Там можете почитать чуть более подробно, там до коэффициента 0,9 из одного, да, это про экстраинтровертность. Делали сравнительные между графологическим анализом и между тем анализом тестом, которая обычно применяется. Поэтому тестов очень большая есть погрешность. И вот у меня дождь сейчас в 10 классе. Я думаю, жаль, что не в 11 ЕГЭ онлайн, мне кажется, было бы проще сдавать. Потому что неизвестно, что там будет в следующем году. Вообще я в целом против онлайн обучения касаемо детей. Потому что это рассеивает внимание. И... Частые случаи потом из ДВГ появляются, синдром дефицита внимания да, и гиперактивности. Поэтому я не считаю, что это хорошо для детей, я не считаю, что хорошо, важно и полезно им давать вот эти гаджеты, лишь бы в доме была тишина. То есть это все очень сказывается и на зрении, и на деятельности нервной системы. Поэтому, в принципе, здесь я... Ну, понятное дело, что в этих условиях, да, пусть, пусть пока дома, да, но тем не менее, вот, поэтому, на чем я остановилась, как всегда ушла с темы на тему, если напомните, я продолжу про школу, потому что со школы я начинаю закипать, честно, вот, дочь у меня в 10 классе, и здесь оно, конечно, есть. Есть еще случаи, когда у вас вообще в целом, в принципе, все прекрасно, вот, но закрадываются какие-то сомнения. То есть, ну вот вроде бы все хорошо, и работа устраивает, и все устраивает, но может быть нужен новый этап, новый виток моего развития. Да? И вот ощущение такое, будто бы вы упираетесь в какой-то стеклянный потолок. Вот Часто тоже бывает, когда вроде бы все нравится, но какой-то предел и непонятно, Вот а дальше куда, может быть мне что-то поменять, либо мне, например, продолжить двигаться в этом направлении, просто обучиться, да, чтобы еще чуть-чуть повыше подняться по карьерной лестнице. И здесь уже не хочется терять времени. Здесь уже не хочется какие-то такие, зачем, да? хочется, чтобы конкретно, да, я правильно иду или все-таки мне стоит как-то поменять, как-то изменить все, а кому еще нужно. Если вы чувствуете, да, что способны на большее, но такое ощущение, будто бы вы погрязли в какой-то обыденности. Вот желание что-то поменять в своей жизни, но а, непонятно, что менять, а, непонятно, как менять. А, плюс, естественно, вот то, что я сейчас вижу в почерках, а, то, что происходит у нас там за окошком на людей, накладывать свои отпечатки. Еще раз говорю, не стесняйтесь обращаться за психологической, в том числе, помощью. Но почему-то русские люди, вот мы считаем, что я к психологу не пойду, у меня нет проблем. Оно само как-нибудь рассосется. Да не рассосется оно само. Это не стыдно, это совершенно нормально. У вас, если, например, болит живот, вы идете к врачу? Идете. Если у вас болит спина, например, вы пойдете к врачу? Вы пойдете к врачу. Почему вы считаете, что психологически у вас не может, допустим, болеть, возьмем да, это в кавычки, и психолог вам не поможет? Он для этого и существует, для того, чтобы вот врачи лечат тело, да, а мы психологи, графологи лечим душу. Опять-таки, да? что еще может быть? Если вы уже очень много всего пробовали, но каждый раз вы зажигаетесь, действительно, «О, да, здорово, мне так нравится!» Но очень быстро потухает весь ваш энтузи... энтузиазм, пропадает вся ваша мотивация и так далее. То есть и вы понимаете такую вещь, что нет, опять нету И вы опять находитесь в поиске, в поиске, в поиске, в поиске. Андрей, приветствую. И здесь очень важно тоже понимать, и есть такие люди, которые... Из-за этого идут и получаются новые новые новые новые образования. У них там несколько высших образований. Кому знакомы вообще такое? Кому, у кого есть такие знакомые? Напишите в чате. То есть есть и, и эти образования, и высшие, и какие-то курсы бесконечные, какие-то еще еще еще еще. То есть человек как бы ищет себя, ищет себя, ищет себя, и не может понять. Потому что я точно знаю, что многие читают и книги, и курсы, и у знакомых, которые э, нашли себя, часто спрашивают, слушай, ну а как? Ну, ну дай совет какой-нибудь. А у каждого свое предназначение. Понимаете? Кто согласен с этим, поставьте плюсики. А есть еще такая вещь, это то, что я прошла в свое время. Это если за вас выбор делают ваши родители. Например, у вас в семье так принято либо это может быть семейный бизнес, который должен перейти к вам как к счастливому наследнику. И вот вы понимаете, что вы проживаете как бы не свою жизнь, но в свое время вы не стали спорить с родителями, это как-то и не принято было. И родители считают, что они знают лучше, что вам нужно, что вам, да? и что происходит. У вас начинается внутри вот этот естественный вопрос, да, а вот, а что оно мое, а кто я? Привет, привет. Где, где в этой всей истории я, как личность, да, где в этой истории мой личный собственный выбор? Когда за вас, да? Либо, если вы вообще вот уже всего достигли, ну, а что дальше? Да, вот в этих случаях вам, безусловно, нужна консультация. В этих случаях я могу помочь. Если это касается того, когда я, наконец, выйду замуж, это не ко мне, я не гадаю. Я смотрю конкретные факты, я смотрю, составляю целый психологический портрет отталкиваясь от темы вашего запроса, потому что они тоже могут быть разные. кого-то, например, личные отношения не строятся, и вообще непонятно, с какой стороны к этому подходить, что там мешает и так далее. Да? Поэтому, чтобы на консультацию, в принципе, места пока еще есть. Вот В субботу у меня будут консультации записаться еще можно. Перепишите прям сразу в директ. Если кому-то интересно просто познакомиться с графологией, у меня есть курс профиля «Графология. Основы анализа почерка». Это для тех, кто привык к «Я сам». Я сам сейчас обучусь, научусь, все сделаю. Можете... Он бесплатный. Просто перейти по ссылочке, там вести ваши контакты, и он придет вам на почту. Так что изучайте развлекайтесь получайте знания и то что я обещала да, про психологическое неблагополучие вообще в целом на самом деле признаков очень много самые главные самые основные признаки то что вы можете наглядно увидеть Лучше все-таки при увеличении взять, например, есть лупу у кого-нибудь? Вот у меня есть несколько. Ну, наверное, не здесь, не на столе. Ой. Так, ребята. Я же говорила, что эта система может быть очень веселенькой. Сейчас мне понять, как она у меня стояла. А не хочет она не стоит стоять. Все, заканчиваем. Да? Шучу. На самом интересном месте. Кто уже посмотрел белые-голубые переливы в своем почерке, пока я устанавливаю, напишите в чат. О! Все красиво, но мне не нравится. Вот так. Ух! И главное не трогать руками. Так. Ну ладно буду держать руками Теперь что? бывает потому что я сейчас пока буду устанавливать это тоже будет очень весело так кто посмотрел почерк то свой уже синей шариковой ручкой написано, желательно я уже об этом сказала у вас будут поломанности в почерке что такое поломанности это будто когда вы пишете вы увидите как бы ломающийся штрих. Бороса, приветствую. То есть он доходит до какой-то степени и ломается. Там, где не должен быть слом, там, где не должен, то есть буква так не идет. Ощущение будет при письме, как будто бы либо поверхность стола неровная, либо вас кто-то толкал. То есть вот это уже такие сильные первые звоночки, которые вы можете разглядеть. А далее, если мы смотрим в другом контексте, например, если депрессия у вас может ослабнуть нажим, у вас могут пойти строки вниз, и у вас могут не то что как бы съедаться, а пропадать нажим как раз вот на этих окончаниях букв. То есть строки вверх, строки вниз – это не то, что вы пессимист или оптимист. Это вообще не об этом. Более того, строки – это показатель, который переменчивый. То есть на него делать основные ставки при этом случае нельзя. То есть вы увидите вот такую картину, в принципе, когда вы в состоянии болезненном, да, то есть когда у вас тоже там и тонуса у нас не хватает а вы в таком более-менее ослабленном состоянии а, тоже могут наблюдаться такие вещи вот, поэтому почерк а, будет транслировать а, если вы вдруг словили какой-то вы понимаете что вы раздражены и это состояние психологически очень сильное то есть у вас а, вы начинаете не с того но ну, не сего, например срываться на людей то есть мы говорим уже да, о каких-то неврозах. Большинство людей, к сожалению, не владеющих графологией чуть более глубоко, им очень сложно понять, что такое вибрирующий штрих. То есть вроде бы почерк, вроде бы здесь все по стандартам даже, если мы возьмем более-менее стандартную картину, да, то там штрих. Он как бы вибрирует, и он как бы вот не совсем ровно идет. То есть тоже очень так интересно, но на самом деле это уже приобретенное, то есть это не то, что оно вот с этим так и было, на самом деле уже приобретенное. Кто нашел у себя вот хотя бы какие-то из этих признаков? Я все-таки хочу поставить телефон, мне очень не хватает рук. Очень-очень прям не хватает рук, моих же собственных. Но я что-то пока не совсем понимаю, как мне его сюда примостить. Потому что сейчас мы уже с вами будем скоро заканчивать. А, и еще я хотела сделать одну... Ой, ящичку. Нет, так не пойдет. Что это такое? Да. Как я уже говорила, развлекательный характер будет носить наши с вами небольшие прогнозы на будущее. Так, мне пришлось зарядку вытащить. Поставьте плюсики, если вы еще здесь. А -а -а. Так, сейчас у меня будет 5 моих стадий утраты спокойного состояния и неправильного. Понимание, как поставить эту всю конструкцию так, ну ничего будет немножко кривовато плюсики отлично отлично угу, вижу ваши плюсики да так что вот эти вещи значит работайте больше над собой Прям возьмите, начинайте писать. Тоже очень полезный акт, потому что взаимосвязь э, рукописного письма с деятельностью головного мозга. А головной мозг это что у нас? Центральный орган нашей нервной системы. Еще никто не отменял. Вот, поэтому при письме, при моторике, это очень важно. Очень хочется как раньше писать на бумаге, а не печатать на телефоне, который каждое слово уже знает за нас. Да, да. Вообще в целом проводились исследования между печатанием на клавиатуре и письмом от руки. И как раз вот на ЭЭГ выяснялось, да, что во время письма от руки у мозга задействовано намного больше, активировано намного больше зон чем во время печатания на клавиатуре. То есть там даже восприятие информации мозгом происходит по-разному. Вот Черниговская, кстати, очень хорошо это объясняет. Умничка, такая актуальная тема. Спасибо, спасибо. Просмотрите эфир, я постараюсь оставить, чтобы он у вас был. Но, к сожалению, только на сутки он будет здесь. К сожалению, только на сутки. Инстаграм больше не позволяет. Возможно, я выложу в Ютуб, если у меня не закончится место в, в телефоне. Поэтому пишите тоже много. Постарайтесь. Понимаю, что на клавиатуре быстрее, лучше. Я тоже стала много печатать, но я и пишу от руки тоже много. И более того, я наблюдаю за своим почерком, потому что я понимаю, что это важнейший индикатор, который я могу получить во своем и психическом, и физи физическом состоянии в том числе. Вот тоже был вопрос, писали в личку. Вы можете мне задавать их также в Директ. Я буду вывешивать в с ответа, либо на наших эфирах. Давайте в Ютубе я передам на Facebook, Хорошо, хорошо. Я в любом случае оповещаю в сторис, тогда смотрите. Если выложу, то я обязательно оповещаю, ссылочки вешу, чтобы вы могли тоже перейти. Так. Мы говорили о письме от руки, да? Сбилась. А вот, про то, что печатаю, да, и все равно пишу много от руки. Все свои черновики, планы лекции и так далее. Потому что компьютер все-таки другая обработка информации идет. Более того, это некий фитнес для мозга. Не отказывайте себе в этом удовольствии, как я все время говорю. И это очень важно. то есть Над телом, над своим мы работаем. Да? Мы же не можем так просто 10 раз присесть, и у нас уже такая попка накачана, и все круто. Нет, конечно. Вот здесь то же самое. И вот эти связи между деятельностью мозга и нашей мелкой моторикой, это очень важные связи. Поэтому в почерке вопрос, да, можно ли здоровье? Можно. Те, кто приходит на консультации, если вижу какие-то очень яркие, серьезные проблемы, предупреждаю обязательно об этом. Была женщина, и... У нее уже очень яркий, то есть там есть еще степень выраженности самих вот этих признаков, насколько сильно да, в человеке то или иное качество. Либо если мы говорим о здоровье, то область графопатологии называется, если мы говорим об этом, то есть здоровье как психическое, так и физическое в почерке. И я увидела у нее проблемы с щитовидкой, причем очень такой яркий был признак, я ей объясняю, что так и так, Вот вам попроверить щитовидную железу. Нет, я год назад проверялась, у меня все чисто, все идеально. Самое интересное, это женщина-самоврач-эндокринолог. сама Вы не поверите, через три месяца она со мной связывается. Она звонит и спасибо огромное. Я не буду называть диагноз, но там уже еще немного, и вплоть до удаления, до операции. То есть благодаря тому, что почерк ее показал вот эти вещи, да, она получила эту информацию, она все-таки пошла к врачу. Ну, меня в принципе моя задача, я вижу, рассказать, я не могу взять человека за руку и отвести к врачу, заставить, получается, да? Каждый принимает решение сам, поэтому здесь очень-очень важно. И важно, что она вовремя обратилась и это могло действительно сохранить. И ее состояние, она с такой благодарностью это все рассказывала. И Несмотря на то, что сама врач эндокринного. Поэтому почек показывает очень много вещей. Так, что-то у меня тут МЧС предупреждает. Да, сегодняшний ветер я уже выкладывала в сторис. Так, на этом, наверное, будем с вами заканчивать. Если есть какие-то вопросы... Пишите буквально пару минуточек, не буду вас долго сегодня задерживать. Я думаю, многие пойдут займутся готовкой. Сейчас увлечение последнего времени да, у нас стало. Готовка. Потом надо будет учиться разготавливать, как кто-то написал в фейсбуке. Да, поэтому и обязательно, если чувствуете вот эту внутреннюю потребность, о том, что вот вы находитесь в какое-то вот состоянии вот этого червячка и вы не понимаете что оно как оно будет лучше, да? потому что с собой нужно уметь разговаривать, если вы себя знаете, почерк нам это дает эту информацию. Благодарю за видео. Рина, спасибо большое за эфир, было очень интересно. Пожалуйста, спасибо, пожалуйста. Приходите еще. Как думаете, как часто нам стоит устраивать эфиры? Я очень давно здесь их не устраивала, честно скажу. Раньше много и часто потом по состоянию здоровья. Сейчас у меня много времени университет занимает. Плюс мои студентки, которые приходят обучаются графологии. Ну, конечно же, консультации, это вообще нравится тем, что у каждого свой почерк, у каждого своя ситуация, здесь нет каких-то одинаковых шаблонов, да? поэтому, когда говорят, а научите меня тоже находить предназначение по почерку. вы ну, знаете, сколько всего информации нужно знать, уметь это все а, компоновать, уметь анализировать хотелось бы почаще, да, поэтому для меня это искусство, я как художник, и когда ты видишь особенно, когда человек после твоей работы счастлив, когда он находит себя, и это дорогого стоит, правда, желательно почаще, очень рада познакомиться, вы приятный человек, спасибо большое, Люба, да, Люба Росса. Спасибо большое. Приходите еще. Будут тогда анонсы. Скорее всего, я буду в сторис сделать о том, что будут у нас еще эфиры. Все, на этом заканчиваем. Тогда обязательно разложите для себя вот эти пять стадий, о которых мы говорили. На какой находитесь вы. Когда вы понимаете это осознанно, вы понимаете, что с вами происходит куда вам двигаться дальше, потому что пока вы, то же самое, как сейчас, да, состояние неопределенности, никто не знает, когда это, это все закончится, когда нас выпустят, что вообще будет дальше, да, откуда тревожность появляется, вот как раз поэтому, потому что мы не можем влиять на эту ситуацию, мы не можем понимать, да, у нас нет контроля, вот здесь то же самое. Все, на этом тогда заканчиваем. Спасибо вам огромное, что вы присоединились. Спасибо вам за то, что вы тоже получили пользу. По консультациям пишите в директ. Если бесплатный курс, вообще познакомиться, что такое графология, у меня в профиле, там ссылочка. Курс бесплатный. Да. И увидимся с вами совсем скоро. Тогда следите за анонсами. И я уже сообщу, когда будет эфир. Можете предлагать вашу тему, мне тоже было бы интересно послушать, что интересно вам, и подготовить тоже какой-то материал на ту тему, на которую мы с вами тоже будем разговаривать. И можно поделиться трансляцией, там есть такой треугольничек, отправить друзьям, знакомым. Возможно, им тоже будет очень полезна наша с вами сегодняшняя информация. Все, я на этом прощаюсь и до свидания. Увидимся еще